14 мая, температура 23, это я еще дверь открыл, было 26. Теплица 48 квадратов. Это я снимаю для тех, кто строит теплицы 3х4. Что я хочу сказать? Ну, Во-первых, спросите, зачем вы садите? Не, не то, что садите, нет, неправильно. А зачем вы строите такие теплицы? Они ничего мне дадут. Вот честное слово. Вот я посадил редис. Почему редис? А потому что больше ничего не будет расти вообще у вас в этой теплице. Потому что она неотапливаемая. Я имею в виду теплицы 3 на 4 с поликарбоната. Кроме редиса вы ничего не посадите тут. Понимаете, у меня даже э, огурцы тут загнулись. Ну загнулись, да и все. Ну потому что сегодня, кстати, было плюс 5 утром. Что будет расти? Ну земля плюс... 10. А нужно, чтобы огурцы росли у вас, ну, скажем, плюс 18. Если ниже плюс 14, они сдохнут. Так вот, температура плюс 10 всего лишь. Ничего будет расти? Да ничего не будет расти. По редису, да, редис растет. Но, вот вы теплицу э, делаете для семьи, правильно, для себя 3 на 4, но не на продажу же. Вот я собрал вот такой пакетик. Вам хватит? Ну, думаю, на семью хватит. И вчера такой же пакетик. Чуть меньше. Ну вот пакетик я собрал. Тут полкилограмма. И вот там еще осталось чуть-чуть. Ну, это, вот это я продам. Тут пол килограмма за 100 рублей. Это недорого. Ну и вот. Вот смотрите. 3 на 4. Зачем вы строите? Мне, кстати, сосед тоже построил три на 4. А я ему спросил, что для понтов строят Он говорит, да, для понтов там ничего не вырастешь Ну согласен со мной Вот и я согласен Вот вся ваша теплица Меньше вот этого строить нельзя Ну хотя бы вот такую построите, хоть редис будете иметь А больше ничего Ну вот кстати по цветам Вот было плюс 5 с утра Вот я не снял, зашел вот там маргаритка и вот так и склонилась. холодно ну, холодным, понимаете? Должны быть теплицы отапливаемые. А что значит отапливаемые? Это пи тапи, пи пи Вот, сейчас вот поднимается, потому что температура поднимается, но не растет же ничего. Оно не растет, оно вот, вот так вот спит, да и все. Температура должна плюс 20 быть. И даже ночью. А днем желательно 25. Да-да будет расти. А вы строите три на 4 нахрена И каких только нету теплиц. И все вам втулит, втулит. И рты раскрыли, потому что никогда не строили. А те, кто построил и обжегся, он ничего не скажет. Ничего. Ну, стоят теплицы. А вы сначала походите по своему поселку или там деревне, посмотрите, что в них растет. А у них ничего не растет. Уже жара. Я почему закрыл? Ну, потому что, если не закрывать, уже было плюс 42. И меня тут георгий... Кстати, вот георгины, вот, они все погибли. Понимаете, вот он Погибло. Я отрезал. Ну да, от корня растет. От корня растет. Но, но они ж погибли. Плюс 42. Вот так вот, дорогие мои. Делайте выводы по теплицам. Вложите вы там 1012-15. Там и будет стоять у него памятником в огороде на вашем участке. Лучше что-нибудь... Купите он ребенку велосипед. Если есть велосипед, ну мороженое покупайте, и то будет полезнее.